Ух ты, и снова я, Александр Кривола, причинить. Ребята, цветы майоры и лицения Сегодня 17 июля 2021 года. Эти цветы майоры растут у нас на огороде. На огороде растут эти красавцы. Майоры и лицения. Красивые, да? Просто красивые. Цветы майоры. Ну все, ребята, всем пока-пока. До скорого. С вами был Александр Криволопеченеги. Пока-пока.